Всем привет, очередная посылка с Китая, с Алиэкспресс, кепка Видео будет коротеньким На самом деле не успел я снять видео про джинсы Он даже их еще до сих пор не убрал Пришло извещение, побежал за кепкой Очень долго она шла Кепка вот такая Сильно рассказывать тут не о чем Сама по себе кепка вроде как и неплохая. Цена вопроса 300 рублей. Ссылку я оставлю под видео, если, конечно, кому надо. Доставка очень долгая, я уже не надеялся, что она придет, Поэтому думайте сами. Даже Давайте сейчас вот посмотрим аналог этих кепок ценовой категории в интернет-магазине. Стоит покупать, не стоит покупать алиэкспресс вот такие кепки так ну вот эти кепки в интернет-магазинах первый попавшийся сайт 624 рубля следующий 650 рублей 720 рублей ну и смотрим что у нас на алиэкспресс так к магазинам так где где где где видео а вот она так 310 рублей ну вот вы сами убедились что цена вопроса стоит того чтобы кому конечно нравится такие кепки покупать ну, Единственное, конечно, выбирать продавца. Повнимательнее. А хочется дополнить с предыдущего видео о джинсах. Собирался уже убирать перед тем, как бежать за извещением. Ну, случилась печаль у меня. Отвалилась эта цветастая пимпочка. Вот такая вот печаль происходит с джинсами. Ну, может быть, это только мой случай, так что не обращайте на это внимания. Но мне казалось, что я должен вас предупредить. Всем пока. Спасибо, что посмотрели видео. Одевайтесь, будьте красивыми и здоровыми. Всем пока.